Не думайте, что мы решили сделать для вас безмолвный ролик. Мол, посмотрите и все. Как мы говорили ранее, мы экспериментируем с форматами. И этот ролик, это как бы микс из кино, закадровой озвучки и нашей бесценной классикой с кадром в речи. Эээ, а, не, с речью в кадре, извиняюсь. Ах да, забыл. Вы привыкли, ну, надеюсь привыкли, что Никита за камерой. Но сегодня я еще и за кадром. Привет! В общем, все что было в ролике до этого момента, это мы ехали а, точнее, доехали до торгового центра Альтаир в городе Ярославль, в котором 29 сентября открылся наш супер-мега-крутой Лазерленд Ярославль. Вот я это сказал, потому прямо сейчас поставьте нам лайк под этим видео и напишите в комментариях, поздравляем, Ярославль. Давай-давай, прям вот не поленись, а напиши. А пока давайте смотреть, каким получился Лазерленд. Вейдер, уйди, пожалуйста. Спасибо. Еще раз. Каким получился Лазерланд Ярослав! У нас тут есть и VR, и детские крутые праздники, два банкетных зала, и подарки, и сувениры, ну и конечно же Лазертак Арена. Куда же без нее? Без нее бы вообще центра не было. Посмотрите еще раз на это великолепие и на то, как я шикарно это снял. A long road and the money's gone All the games where you played your part From the very start, just to come this far You should know I believe in you Every race you run, you're my number one Kick it off now and bring it on This will be your day Кстати, у «Лазерленд Ярославль» два учредителя. Алексей, вот он какой красавчик стоит на фоне арены, и Никита. Ну, тоже ничего. Никит, тяжело было строить центр? Так быстро построить Лазерленд удалось только благодаря тому, что мы здесь находились практически каждый день 24 часа в сутки. Ну, мы здесь жили. Мы здесь жили, ночевали, работали а ночью днем. На открытие ушло целиком полтора месяца. Ну, плюс-минус день, может быть. Ну, будем считать, что полтора месяца. Вот прям каких-то проблем таких, которые прям сидела и ждала, когда про нее спросят, нет. Наверное, вот единственная проблема, нет, была проблема, это. Перестроить мышление, наверное, на новый уровень. Поскольку мы уже 8 лет занимаемся лазертагом вне аренным, и там уровень немножко другой, и подход к организации бизнеса немножко другой. Здесь проблема основная, да, начать правильно мыслить. Вы уже месяц работаете после тех открытий. Леш, ты доволен результатами? Финансовым результатом, по моим ощущениям, они превзошли мои ожидания, финансовые результаты. Поэтому довольны, конечно. Проведено мероприятие. За сентябрь. Ну, в районе, я думаю, 25 дней рождения мы точно провели. Гости уходят довольны, недовольных не было ни одного. Одна девочка ушла со слезами, но ушла со слезами, потому что родители не захотели играть, и они тут же вернулись и поиграли все вместе. От оборудования впечатление только положительное. Летает все быстро. Мы никогда с таким не сталкивались, когда с компьютера все сразу же четко видно, какой игрок вошел, какой игрок закончил игру, статистика, все выводится. Петя, а для чего нужно проводить торжественные открытия? Торжественное открытие важно проводить по двум э, причинам. Первая причина – это реклама. Это массовое мероприятие, куда можно пригласить большое количество гостей, рассказать всем о своем новом центре, о новом месте в вашем городе. Люди соберутся, поиграют, все попробуют, после этого станут вашими постоянными клиентами. Вторая причина, почему стоит проводить торжественное открытие – это контент. На торжественное открытие вы можете делать фото, видеосъемку, записывать интервью, записывать отзывы ваших посетителей, которые потом вы сможете использовать в своих рекламных кампаниях. Например, сегодня в Ярославле мы сделали несколько хороших фотосетов на арене с играющими людьми. Проходите, не стесняйтесь. Несколько классных кадров с шоу-программами, с шоу-трансформеров, с аквагримом. Со всех аттракционов, с виртуальной реальности. То есть мы получим огромное количество контента для размещения на нашем сайте, для размещения в группах в социальных сетях. Именно поэтому стоит проводить торжественное открытие. Единственное, я рекомендую... Проходите, не стесняйтесь. Я рекомендую проводить торжественное открытие все-таки через две недели после технического открытия. Но чтобы это получалось, нужно анонсировать свое открытие хотя бы за месяц чтобы за месяц максимальное количество людей узнало о вашем центре и пришло на это мероприятие. В Ярославле аншлаг. Лазерленд Ярославль уникален тем, что при минимальных вложениях и реально минимальных сроках строительства, а мы помним, что на стройку ребята потратили всего два месяца, можно открыть крутой центр с аттракционом, которого не было еще в городе. В общем, будем внимательно следить за Лешей и Никитой, чтобы они не напортачили чего, и показывать вам изредка их результаты. А, от Торжественным открытием, да я не то, что доволен, я офигел. На самом деле, для меня это был очень волнительный момент. вот последнюю неделю мне, наверное, кроме работы не снилось ничего, кроме Лазерленда, и вот последние два дня прям я очень волновался, переживал, что будет или очень мало народу, или очень много народу. Но в итоге получилось все само собой так сбалансировано, что просто лучше придумать нельзя было. Ну и как вы понимаете, Лазерленд как сеть только набирает обороты. Сейчас открыли Ярославль, совсем скоро откроем Симферополь. Кстати, посмотрите про то, как строится Симферополь в выпуске, который я веду. А -а -а -а. Расскажем еще о нескольких Лазерлендах, наверное. И в конце, по классике, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пилите в какой-то веке комментарии, хотя бы о том, понравилось ли вам звучание моего прекрасного голоса. В общем, go Лазерленд! В общем, гол лазить, блин, не получается, как у Петра. В общем, гол лазер так, скажу по-русски.